Недавно парень говорит, Вик, а давай у нас с тобой будет секс со сливками? И принес вот эти одноразовые из офиса, вот эти. Я говорю, я говорю как? Ну как? Он мне говорит, сейчас откроем, обольемся и будем слизывать. Я говорю, нет. Давай нальем их в кофе и будем пить кофе. Я говорю, если тебе принципиально слизывать, наливай на пол и погнали. Я в этом участвовать не буду, потому что... Не, ну... Но...